По диетам, по лечению, еще раз повторюсь, нужно знать, в каких дозах нужно начинать лечение, нужно соблюдать. Но диеты, это громко сказано, диеты вас не вылечат. Нужно просто изменить рацион питания, облегчить задачу для печени, то есть ее работу, чтобы она не напрягалась кусками мяса, там, жирными, жареными, копчеными какими-то. Вот. А легкую пищу, салатики овощные, соки, натуральные соки только, не магазинные, натуральные, домашние, свежевыжатые соки. Каши на воде, особенно в период, вот если обострение какое-то, или вообще вот, тяжелая болезнь однозначно нужно питаться дробно вы знаете что дробное питание это как минимум пять раз в день нужно покушать небольшими порциями во первых это восстановит нормальную работу желчного пузыря потому что желчь будет постоянно будет отток желчи постоянной вот это восстановит работу печени Печень сама себя восстановит, если она не до конца, конечно, загубленная. Не надо только ей мешать. Ей нужно помочь. Вот. В нашем случае помочь – это просто облегчить ей работу. Не нагружать ее тяжелыми продуктами. Ни в коем случае никакого алкоголя. Вот. Опять же, кому нужно... Там, я либо отдельное видео сделаю, скорее всего Либо если у вас тяжелый уже как, ну, случай, нет некому помочь Потому что всех, к сожалению, всем я не смогу ответить Вы сами понимаете Пишут люди очень много, звонят В шапке канала есть телефон, по которому можно позвонить вот. Но нужно знать, что у вас, какие анализы вот. Опять же, я еще раз повторюсь, я не сам буду вам рекомендовать Я могу траву подобрать, какие уже конкретно нужны Я просто покажу своему лечащему врачу вот. Доктор очень хороший, очень профессиональный вот. И уже исходя из этого, можно будет что-то предпринимать Потому что выход должен быть И Я почему все это делаю, все эти видео Потому что я сам столкнулся с этой болезнью, сам болею уже больше 20 лет циррозом печени. Вот. И слава богу, до сих пор активный образ жизни веду, поддерживаю себя. Вот. Была у меня, конечно, операция, было и кровотечение внутреннее, потому что как... Одно, одно из побочных явлений, это при циррозе, при заболеваниях печени тяжелых, это варикозное расширение вен, и в том числе вен пищевода. Ну, соответственно, расширенные вены, в желудке что-то там образуется, какие-то процессы нехорошие, и образуются язвочки. У меня вот одна из этих язвочек попала как раз на воротную вену. Вот. Было кровотечение, но слава богу, остановили его без операции. Вот. Но вену на... срочно нужно было пересаживать. То есть пересадили мне ее на селезенку. То есть селезенка она может выполнять часть функции печени. то есть Что нам и помогает. То есть печень мне разгрузили, вот. но селезенка стала тоже. Ну, естественно, в усиленном режиме работать. Вот, ну а сейчас они вместе трудятся. Спасибо им большое. То есть выход есть. Оговорюсь я еще раз, если у вас кто-то начинает хоронить, ставит крест там в больнице где-то, еще там знакомые. Ну не, не приведи, Господи, конечно, родные, вот, не верьте никому. Ни цыроз, ни рак, ни другие тяжелые болезни – не приговор ни в коем случае. Все дело э, в вас самих. Если вы захочете жить, жить и не просто существовать как овощ, вот, а именно жить нормальной жизнью, в меру полноценной, потому что все равно болезнь есть болезнь, конечно. Вот, э, вы должны сами настроиться на исцеление, на лечение, и только после этого у вас пойдут дела на лад. Ну и общайтесь, старайтесь. Больше позитива в жизни. И с людьми побольше позитивно общаться. Не смотрите ни в коем случае. По телевизору передачи, где эти скандалы, там всякие... Постоянно кто-то... У нас по телевизору один негатив. Я кроме юмористических каналов и там, ну, иногда про животных люблю я тоже посмотреть. Я телевизор больше ничего не смотрю. Поэтому и вам рекомендую. Потому что жизнь и мысли наши должны быть чистыми и добрыми. Тогда есть надежда на исцеление, на извлечение. Вот. По поводу диеток по поводу диеток каши свежевыжатые соки домашние еще раз я повторяюсь вы уж меня извините соки, каши на воде овес там, гречка рис там еще ну что вам по душе Вообще, в принципе, наши русские народные целители и восточник я читал, они тоже рекомендуют кушать то, что растет в нашей местности, то, что растет у нас под ногами, грубо говоря. Потому что наш организм испокон веков к этому уже имеет предрасположенность. Вот. Не зря же Господь дал нам. У нас все травки под ногами практически э, имеют какое-то целебное свойство. Бесполезного в природе ничего нету вот. Поэтому старайтесь кушать наши овощи. Вот. Поменьше картошки. Не очень хороший продукт картошка. Вообще посленовые такие имеет негатив картошка одна ну то есть практически самая самая такая вот. я я из своего рациона картошку исключил вот. я вам не помешаю а. я не помешаю нет, нет, не? нет посижу я здесь да конечно конечно ага, а, вот. Я вот здесь, я сижу здесь я не делать нечего посижу ну а что вот, рыбак пришел. Вот, спокойный человек отдыхает душой и телом. Что я, честно говоря, и вам и рекомендую. Я тоже иногда люблю. Просто выехать на озеро, посидеть, порыбачить. Очень помогает. Значит, что касается печени. Побольше двигайтесь. Ходите, там, просто гуляйте. Хотя бы там час в день как минимум выделяйте на прогулки вот. бегать потому что э, при заболеваниях уже тем более при тяжелом э, агрессивные физические нагрузки тоже противопоказаны э, легкая пробежка там чуть-чуть не надо много велосипед очень хорошо помогает плавание э, но ну, опять же не Чрезмерные, а так в легкую покупались, искупались, проплыли сколько смогли легко, чтобы не уставать сильно Потому что усиливается кровообращение, значит усиливаются все обменные процессы в организме ну, Соответственно это ведет к положительным результатам